В Казанском федеральном университете пройдет студенческий марш, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Марш символизирует идею сплочения университетского сообщества вокруг самого знаменательного события в истории страны. Как и в прошлом году, студенческий марш Победы начнется с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Вместе со студентами в марше примут участие и ветераны Великой Отечественной войны. Также в рамках мероприятия состоится митинг университетской общественности «Шествие Студентов, преподавателей и выпускников университета, почетного батальона КФУ, бессмертного полка Казанского университета, взводы представителей федеральных университетов по улице Кремлевской от памятника Мусы Джалилю до главного здания КФУ. Также пройдет гала-концерт фестиваля Студенческая весна-2016 а наш телеканал в этом году будет вести прямую трансляцию прямо с места событий. Аделя Мухамедшина, Универньюз.